Друзья, что я приготовила для вас? Ну, исходим из наших смутных времен, с нашим таким, оказалось, достаточно агрессивным тигром. Мы с вами переживаем все... Шальные... Пережили в свое время шальные 90-е, а сейчас я так чувствую, что нам нужно будет перешить шальные 2000-е. Как мы потом, потом будем... Потом будут вспоминать. Или шельные 20-е, ведь уже я теперь даже не знаю, как это называется. 20 й наверное, да? А, значит, друзья, я вам решила дать следующий материал. Может быть, он, конечно, ну, как бы крайне жесткий. А, материал по здоровью, как я уже говорила. А, но я думаю, что времена непростые. И мы с вами все, как астрологи, должны четко понимать, есть ли опасность, физическая опасность для человека. Это важно посмотреть в ваших картах, это важно посмотреть в картах ваших клиентов или ваших близких. Особенно молодые люди, которые всегда перемещаются куда-то, что-то у них происходит, ищут новую работу новые места что-то пытаются отстаивать какие-то свои интересы мы должны всегда с вами смотреть в их карту и видеть есть у них опасность или нет понятно что перестраховаться то можно всегда лучше наверное в какую-то в какие-то места не лезть куда не надо вот. но просто кто-то может залезть и вылезть а кто-то может залезть и не вылезть да? Запись, да, запись будет, и вот сегодня я вам покажу, я понимаю, что у нас очень здесь много новичков, а материал я буду показывать для профессиональных астрологов, но, дорогие новички, вы попытайтесь хотя бы, я буду хотя бы вам говорить, может, вы не все сможете, не все сможете увидеть и понять, попытайтесь хотя бы поймать, я буду вам Возьмите сейчас бумагу, возьмите сейчас ручку, и э, я вам буду говорить, куда смотреть, что записывать что вы должны видеть. То есть вам не надо шифровать всю карту, вам не надо, может быть, даже видеть какие-то связи, какие-то столкновения, какие-то нам наказания. Вы просто будете четко я буду записывать, что нужно увидеть в карте, после чего нужно сказать человеку, чтобы он сел дома и никуда не походил целый год, желательно. А, нет, ну, конечно, понятно, что я сейчас пытаюсь вам как-то все очень так э, обтекаемо сказать, но вы, вы сами понимаете, да, ситуации разные, люди у нас живут в разных местах, в разных местах вообще разная ситуация у нас сейчас, да. Где-то более напряженная, где-то менее напряженная. Но даже, даже сейчас я не про политику, даже просто про то, что люди теряют работу, ищут новую работу, им нужно переезжать, кто-то эмигрирует. И э, понятно, что в такие времена многое, многое может случиться. Э, лучше честная правда и лучше заранее подготовиться. Конечно. Друзья, когда мы видим плохие признаки в астрологической карте, это не говорит, что человек должен взять и обязательно умереть. Это говорит о том, что с может что-то случиться. Мы его предупредили. Представьте, человек решил, ну я не знаю, пойти на какой-нибудь митинг, например, да? а мы ему четко сказали, в этом году с тобой может случиться проблема. Его на этом митинге затоптали. Бывает же такое. Бывает. Толпа там, я не знаю, стрелять начали, что-то там загорелось газ пустили, все побежали, одного пнули, головой об асфальт, все. Ну, такое же бывает, бывает, да? Вся толпа, 10 тысяч человек живы, здоровы, один на асфальте умер, да? Бывает же такое, бывает. Так вот, к тому, что есть люди, которым не надо никуда идти, и не надо, ну, как бы надо, не надо, это их, конечно, уже их личное дело, там уже куда они пойдут, что они будут делать нашего дела как астрологов предупредить, что может такое быть? Не пошел бы человек, проскочил бы, да? Еще бы еще бы посмеялся, сказал: вот мне бы мне астролог предсказал, что я что я могу со мной может что-то случиться, да? А год прошел, а со мной ничего не случилось. Но он же запомнил, что ему предсказали, и он никуда не ходил. Конечно, с ним ничего не случилось. То есть астрологическая карта она нужна для того, чтобы мы видели и предупреждали, тогда не случится. Вот прекрасная работа школы по встречам Браво, молодец. спасибо Инесса, спасибо дорогая так ну что а значит давайте мы сейчас то есть мы специально подбираем темы которые сейчас вам нужны будут и потом еще подумаем какую нибудь будем с вами все равно встречаться мне даже сейчас понимаете сейчас вот даже мне кажется не столько вот с прогнозами хотя прогнозы тоже сейчас нужны несмотря на то что мы Прогнозы, конечно, ты, ты, такие такой же скачок не показывают прогноза да, и мы просто сами боимся так интерпретировать эти прогнозы. Но все равно, когда ты понимаешь, энергии благоприятные и они все равно нужны, да. Друзья, делаем астрологическую карту. Для того, чтобы сделать астрологическую карту, нужно перейти на наш сайт enpugacheva.com. И, значит, заходите. Вот сейчас Лена дала ссылочку. Вы заходите, я... значит, вы заходите, сюда пишите свое имя, э, имя Пол, сюда пишем дату, э, город. Если вы знаете время, тогда пишите город. Если вы время не знаете, вот я ставлю минус, город можете не писать. Город российский по-русски, все остальные по-английски. Дальше. И кнопочка «Расчет». Дальше. Вы получаете свою астрологическую карту. Так. Сейчас, минутку. Она будет выглядеть вот так. Сейчас, минутку. Нет. Она будет, эта карта, выглядеть вот таким образом. Ника пишет: Я давеча увидела в своей карте, что вместе с кролика есть опасность травм. Вчера бежала на работу и упала. Мама дорогая, спасло то, что уже несколько дней ходила аккуратно. Помни э, о прочтении карты Бадзи, поэтому э, страшно, не убьюсь, только слегка. Надеюсь, этим все и проиграется. Да, Ника, такой, кстати, может быть, друзья, такой может быть. Слушайте, сейчас с падениями, просто какой-то у меня, из, наверное, из десяти знакомых. За последнюю неделю человек 8 сказали о том, что упали. У кого нога повернута, у кого рука разорвана, у кого выбит локоть, у мужа кисть. Вот. Просто какой-то вообще ужас. Да. Лен, я сейчас не буду спрашивать, кто не умеет делать карты, мы просто на этом сейчас останавливаться не будем. Кто не умеет делать карты, переходите делайте, потому что у нас слишком много материала, чтобы мы сидели полдня карты делали. Поэтому сейчас, друзья, то, что я вам сейчас даю, это крайне ценный материал, который дается только на очень дорогих курсах. Поэтому, если вы уж сюда попали, постарайтесь сделать для себя пользу и получить этот материал. Сидеть, уговаривать вас сделать астрологическую карту я, конечно же, не буду. Вот. То есть, делайте карту и смотрим на карту. Что мы видим в карте? Вот что сейчас новичкам надо увидеть в карте? Вам нужно увидеть в карте столпы судьбы. Вот э, найдите там просто много иероглифов, находите столпы судьбы. Вам нужно найти иероглиф дня обязательно. Вот эти четыре столпа, э, час, день, месяц и год. Вот эти четыре столпа, вот мы с ними будем сейчас работать. Плюс мы будем работать с вашим периодом десятилетним, десять лет удачи, и плюс мы будем работать с пришедшим годом, да? То есть, который год пришел. Что вам нужно будет? Вам нужно будет видеть, вот просто уметь читать, ничего не надо придумать, вы просто умеете читать. Вот здесь дерево Ян, дерево Ян, вода И. Вот там, где день называется «Господин дня», мы сейчас про него будем говорить. Господин дня, а внизу мы будем говорить, например, про огненное наказание. Мы будем говорить, что там э, тигр, змея и обезьяна собираются огненные Вам ничего делать не надо, вам нужно их искать только в своей карте. То есть ваша карта, ваша карта э, это ваша карта, это десятилетка, это э, конкретно год. Вот в этом мы будем искать. Не надо там смотреть все столбы, все десятилетки, периоды удачи. Не надо там 12 дворцов смотреть. Ничего, не, мы дальше ничего не смотрим. Мы смотрим только вот это. Хорошо, друзья? Вот да, я специально сейчас тут бла-бла-бла рассказываю для того, чтобы вы сделали. Кто из новичков сейчас не сделал свою карту, у вас не получилось, напишите десятки в чат, чтобы я понимала, сколько людей не смогли сделать свою карту. Да, вот Лена правильно пишет. Друзья, сейчас, если будет непонятно, напишите, сколько человек не сделали свою карту, и мы дальше пойдем. Что-то будет непонятно, вы сейчас будете писать в чат, и вам будет помогать. Ладно, потому что э, я просто видела в прошлый раз, сколько Таня сидела. И, в общем, э, ну, это нам тогда на вечер нужно сидеть, если мы сейчас будем на каждый вопрос сидеть и да перезовывать связь прерывается связь прерывается лена если прерывается напиши значит кто-то не может с телефоном наталья не может наталья напишите почему у вас не получается видимо все остальные 200 человек смогли сделать да? очень волнуюсь за сына у него столкновение со столпом дня вне обезьяна в часе тигр В год пришел тигр а он военный спецподразделения спасибо за такую тему Ой, тема то есть но вы уже сами ответили на свой вопрос что да что ему надо держаться подальше а как держаться подальше если ты военный но ну, очень сложно очень да значит смотрите но сейчас сейчас мы посмотрим сейчас посмотрите а -а -а -а -а, лана дорогие мои все. Кто... Где можно посмотреть запись? У нас каждый день все меняется. Куда мы ее будем выставлять? У нас есть телеграм-канал, Лена Пирогова, будь добра. У нас есть телеграм-канал, у нас есть группа ВКонтакте. Друзья, пожалуйста, присоединяйтесь и туда, и туда. Сейчас ВКонтакте очень хорошо будет дает все сервисы, будем все туда вывешивать. Что с Ютубом делать, я не знаю. Ну, на Ротуб попробуем, ну, пока не освоили мы эту площадку. Пока Телеграм вот Лена дает Телеграм и Контакт, пожалуйста, присоединяйтесь и в одну и в другую группу. Все будем перевешивать туда. Дальше идем дальше, да. Спасибо Барина, что у с нами, да. Все будем сохранять, все будем сохранять, будем куда-то вывешивать каким-то образом, пытаться давать, чтобы вы могли посмотреть. Итак, друзья. Давайте, значит, о чем мы с вами сейчас должны поговорить? Ну, давайте, наверное, давайте, наверное, начнем с какой-нибудь сложной сразу темы. Давайте-ка начнем со сложной темы со здоровьем, самой опасной. Хорошо? Вот. Когда я, я вообще эту презентацию взяла, я эту презентацию вам перед Новым годом читала. И вот эта презентация была, очень много слайд, слайдов. И даже интересно сейчас перечитывать, и прогнозы давали. И в этих прогнозах, прямо между строк, все было. Ну, конечно, даже мы так интерпретировать не могли, что, что тигр будет вот настолько, что настолько будет у нас страшный, страшный тигр. Извините. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, это мой сахар. Это мой сахар. Сейчас я извините. Не знаю, как его отключить. Ладно. Вот. И, и мы говорили, что столб, что столб это прекрасный, конечно. А... Стол прекрасный, все красивое, что-то прекрасное, Леп, лес, крепкие деревья вокруг широкой реки, такое место манит своим спокойствием, завораживает. Но вот этот весенний паводок способен изменить картину, вызвав страх, ужас и непонимание ситуации внутри столпа да, за внешней красотой, за, за внешним спокойствием тигра который приходил может скрываться большая опасность вот именно такой будет впереди вот про это мы и говорим что у нас в этом году у нас в этом году пришел тигр самый воинственный знак пришел с, с водой и теперь давайте начнем разбираться у нас в нашей по нашей астрологии есть очень интересная фишка по которой мы можем определить опасность человеку физическую опасность и даже смерть это его тело что такое тело сейчас я вам объясню <coughs> у нас есть крукусин и каждый элемент порождает каждый у нас вы каждый посмотрели у вас у каждого есть господин дня каждый для себя записал господина дня да? вот сейчас новички прям слушают меня внимательно вот посмотрите в дне верхний знак и запишите, что вот здесь написано дерево и. Вы свой запишите. Если вам непонятно, пишите вопросы в чат. Те мои ученики, или, ну вообще, может не мои ученики, но те, кто знает, как отвечать правильно на вопросы, отвечайте, пожалуйста, помогайте новичкам, чтобы я на этом не сидела да, долго. Так вот, смотрите, у нас есть такое понятие тело. То есть, вот если это я, например, я огонь, мама это тот, кто меня родил, нас порождает в системе УСИН наши ресурсы. То есть наша мама смотрится по ресурсу. Наша мама это ресурс. Теперь следующая история. Я ой, что случилось? Значит, если я женщина. Так, не так сказала. Теперь мы смотрим по полярности «ин, ян». То есть у нас каждый знак может быть «ин», может быть «ян». И вот я, например, женщина и мама моя со, ну, одного же пола со мной, то есть она будет со мной одной полярности. Ну, например, я янский огонь, значит, моя мама будет, если я янский огонь, моя мама будет янское дерево. И если я иньский огонь, моя мама будет иньское дерево, да? Она же со мной такой же ну, полярности. У мужчин прям, прям можете записывать, новички можете себе это записывать. Для для мужчин будет ситуация наоборот. Если он янский, например, янский элемент, ну, например, огонь, вот здесь мы смотрим, да, янский, например, огонь, мама же другой полярности, другой полярности. То есть она будет, да, она будет дерево, но она какой будет? Инская дерево, да? То есть... Это будет ресурс другой полярности для мужчин. Для женщины ресурс той же полярности, что и господин дня. Прям записывайте. Тело, мы еще тело называем, потому что мама нас порождает, тело. Мы еще свое тело тоже смотрим. То есть мы смотрим и маму, и себя. И для нас, вот сейчас можно, то есть смотрите, если вы земля, то тело для вас будет. Огонь. Да? Для мужчины тело будет другой полярности, ресурс другой полярности. Для женщины той же полярности, что и она. У меня не так. Я Ян, мама Инь. Елена, я вам сейчас рассказываю правила. В смысле у вас не так? Я вам сейчас просто рассказываю правила. Вообще не зависит, вообще не важно, какая у вас мама. Ян, Инь, какой она какого Я вам рассказываю сейчас правило. Я вам говорю, дважды 2,4, вы мне говорите, у меня не так, у меня 38. Ну, это хорошо, что у вас 38. Я вам рассказываю правило сейчас, хорошо. Вот. Мы не смотрим карту мамы, мы смотрим только свою карту. Окей? Слушайте. Да. А, как включить экран, спрашивает Лен Пирогова, подскажи, пожалуйста. Дальше, друзья, смотрим. Если вы огонь, то у вас будет мама, какого, что чем? Огню, э, дерево. Для мужчины другой поте, полярности, для вас тоже. Мы не смотрим настоящую карту, мы смотрим только просто свою. Мы находим маму, ну мама здесь даже, давайте так, оставим в покое маму. Тело, мы находим свое тело, чтобы вы понимали. Потому что мы сейчас будем разговаривать не про маму, а про тело. Просто мама и тело одно и то же в астрологии. Дальше. Если вы металл, то тело для мужчины будет другой полярности почвой, для женщины этой же почв... полярности почвой. Если вы вода, то для мужчин тело будет другой полярности, для женщин этой же полярности. Если вы если вы дерево то соответственно тело будет вода для мужчины другой полярности для женщины этой же полярности а теперь вот как раз к этому пришли вода тело будет вода у нас в этом году я вам показывала пришел год водного тигра и у нас с вами вода вышла в небесные стволы это один из признаков в астрологической карте, когда человеку нужно начинать заниматься своим телом. То есть, приходит тело, ему нужно заниматься своим телом. То есть, у нас пришла вода, янская вода. И сейчас самые умные, кто успел суть поймать, Кому нужно будет, для кого пришло тело? Тело для кого пришло? Для муш... дерева Ян, ну, для женщины или мужчины. Да. Вы пишете хитрохитрованы. <с> для женщин, правильно, женщина Ян, дерево Ян, женщина, для них пришло тело. А у мужчины же тело другой полярности. То есть, если мужчина иньское дерево, то для него пришло тоже тело. То есть, друзья, при, при прочих равных условиях у нас есть два знака, которые 100% попадают под то, что у них может быть что-то с телом. Причем тело пришло на уровне, посмотрите, фаза ци какая? Фаза ци болезнь. Это не смерть, это не значит, что что-то нужно тело потерять. Хотя я сейчас могу, покажу, как может потерять его можно. Это не значит, что... Но что-то с телом может быть. Да? То есть телом нужно заниматься. Еще раз, кому? Сейчас все записывают. Это мужчины у которых вот здесь написано иньское дерево там много нюансов там очень много нюансов конечно там могут быть у вас может быть еще где-то тело в карте и даже с этим телом что-то случается но с вами ничего не случится у вас может быть у вас, может быть, не погоду, а по такту при, пришло, да, и это, вы не обязательно низкое дерево и так далее. Это, еще есть миллион вариантов, но я просто про миллионы вариантов не могу рассказать. Я сейчас говорю вот такой, ну, крупными мазками, да, то, что не, не требует индивидуальной консультации. А, я дерево ям, с февраля обострилась грыжа, лечусь, ну вот, да. Вот, значит, э, деревя... Ирина написала правильно, деревяшки, э, значит, деревяшки, Инь, мужчина, ям, женщина, все верно, все верно. Наташа, следующий год будет дерево инь, значит, придет тело для мужчины, ян. правильно, Левтина, все верно, думаете, Друзья, вот более того, вот все, что я рассказываю, если вы немножко знаете астрологию, вы можете этот ряд продолжить и рассказать. На любой на, для любого господина дня все это посмотреть просто ну мы это изучаем это нужно прийти ко мне на курс да, по астрологии и э, учиться у меня но это, это долго и в общем-то нам нужна какая-то помощь вам нужна какая-то помощь сейчас вам и вашим клиентам поэтому я вам сейчас вот экспресс курс делаю если дерево нет друзья пожалуйста в часе где-то нет Здесь речь идет только, я же вам механизм рассказывала. Я вам рассказываю механизм, что вы, господин, я, и тело у вас так. Что у вас там в чате стоит, хоть стоит. Ну, не хочет там потом посмотрим, да? То есть, для этих двух, людей, для этих двух типов людей есть некая опасность. Для кого-то, может, никакой опасности нет. Все зависит от того, что с этим телом еще у них в карте происходит. А для кого-то будет опасность да в первую очередь какая может опасность быть друзья если вот это тело пришло его больше нет нигде в карте и оно у вас берет и сталкивается то есть если у вас есть бин прям записывайте если в карте стоит где-то бин то рен, ну как бы у них такое противостояние получается я земля и у меня все обострилось погодите друзья сейчас давайте все в кучу не будем сваливать потому что мы ну если вы хотите обо всем на свете поговорить мы можем обо всем поговорить конечно сейчас мы пытаемся хоть чтобы не запутаться да? и так сложный материал то есть вот для такого человека если мы просто видим Рен пришел это мы должны насторожиться. но если с этим телом что-то происходит вот тогда этому человеку нужно ходить там я не знаю в бронежилете, в каске и э, не лезть ни в какие там и держаться подальше от линии фронта и так далее, понимаете? Если огонь Ян в дне, живите спокойно. Я сейчас говорю конкретно только про эти два знака. А если огонь Ян в дне, а мы говорим только, если про инское ильянское дерево. Только мы говорим про них. Если он у вас в дне, это, это не то пальто. Это совсем другая история. Сейчас, ну, Там много чего будет, но мы сейчас с вами не занимаемся предсказательной практикой. Да? Мы сейчас занимаемся. Моя задача сказать, кому может быть плохо в этом году. У кого могут, кто остаться, может, там, с приемами, с увечьями, с ранениями, со смертью и так далее. Вот моя задача. Да. Значит, запомнили, да? Смотрите, еще маленькую подсказку. Если к вам пришло, пришло тело, но оно еще где-то есть, вот здесь, например, в свинье есть, и с ним бы ничего не случилось, тогда пронесет ничего не будет даже если вы попали где-то там под обстрел или еще там не дай бог чего-то да или под какой-то митинг стихийный или еще что-то но вот здесь например тигр-то со свиньей тоже с, а, что делает он сливается и переводит все куда а, в, он он тоже уводит свинью в свою стихию он ее уводит то есть тело тоже не остается то есть у человека пришло тело и пропало тело может быть опасность может быть опасность дальше какая может быть история вот пришло вот человек мужчина да, именно пришло пришла к нему э, пришло к нему тело и что с этим телом произошло мы говорим его увели оно ушло в слияние да? оно ушло в слияние, нет тела. То есть пришло тело, оно пропало. Это плохой признак. Мы говорим, но ну, если где-то тело есть, оно было в свинье, то, то все будет хорошо. но опять же, пришел тигр и увел, свинь, э, увел свинью в слияние. То есть у нас с вами получается, что в этом году человек теряет тело. Либо он потеряет маму, если у него есть мама, либо он потеряет, ну, что-то может с ним случиться. Понятно? Тело – это ресурс, друзья. Я просила, чтобы вы записывали. Я прям, запомните, я просила, потому что людей много, тема сложная. Поэтому, если я прошу, пишите, то, пожалуйста, пишите. Да? Я прям просила записать, для кого, что является, про что мы сейчас говорим. Давайте, друзья, ну, я хочу сказать, что это сейчас самый сложный момент. Он действительно очень сложный, то, что я объясняю. Это смотрят уже профессиональные астрологи. Дальше, если вы сейчас новичок, и вам прям сложно понять, о чем я говорю, потерпите. Сейчас я буду показывать там уже дальше веселые картинки, огненные наказания, там uh, нецивилизованные, там уже вам полегче будет, вы просто составляете и все. Здесь нужно думать, здесь сложновато, вы можете этот материал пропустить, если вы, ну, вот прям новичок, и пока вам это сложно. Теперь, какие женщины могут пострадать? Это не отменяет, конечно, индивидуально, что еще в картах любого другого человека, любого другого знака может случиться такая же точная история. К нему пришло тело по, по например, по такту, и, и год приходит и уводит, то есть эти тоже у людей такая же будет опасность. Мы просто мы все карты посмотреть не можем. Это нужно быть профессиональными астрологами. А вот эту информацию я пытаюсь до вас донести. Мы говорили, что для женщин, то есть для мужчин инского дерева проблемы могут быть со здоровьем. И для женщин янского дерева проблемы со здоровьем. То есть все остальные тоже могут быть проблемы со здоровьем, но мы по, по этому аспекту рассматриваем только их пока. Значит, смотрите, для них пришло тело, а дальше вся та же история да? если с этим телом ничего не приключается оно не сталкивается она не э, не с ним что-то там не происходит э, не сливается его куда-то не уводится не, не то все будет хорошо но может быть из-за того что в фаз, фаза болезни человек может болеть в этом году в любом случае если тело пришло нужно телом заниматься то есть для женщин янского э, дерева в этом году обязательно заниматься здоровьем. Каким угодно, купите путевку в санатории, э, походите в профилакторий, я не знаю, проделайте курс там каких-нибудь капельниц себе с витаминами или для сосудистой. То есть, ну, что-то, пройдите обследование полное организма, что-то сделайте, что можете для себя сделать. То есть, Но ну, если что-то происходит с этим телом, да, например, вот оно пришло, это тело, и оно бамс, и слилось, да, и как бы пропало, тогда может быть проблема. Но если в карте стоит еще где-то одно тело, и с ним ничего не происходит на этот момент, то, то все будет хорошо заниматься здоровьем весь год или же определенные месяцы лучше позаниматься в начале года как вот сказали отработала да вот как кто-то написал да вот видела травму в этом месяце вот упала что-то там немножко болит надеюсь отработала да? то есть здесь то же самое может быть все по врачам походила капельницы какие-нибудь проколола себе я не знаю, там, боток себе поставила, да? То есть что-то я сделала для своего здоровья, и это может отработаться. Но, друзья, мы сейчас говорим с вами, про здоровье мы с вами говорили в начале года. И все это, все это у нас было. Мы сейчас говорим про те условия, которые у нас есть. Если вы видите такую проблему у себя в карте, не лезьте никуда. Как бы вы не хотели кому-то помочь, что-то доказать, что-то сделать, не лезьте никуда. Вот конкретно этим людям, если вы видите своих клиентов, своих там детей или внуков, и вы видите, что у них есть такая история, вы просто им сообщите о том, что, слушай, дорогая там дочка, вот все идут, всем будет ничего, а тебе будет плохо. Да? Дальше. Следующая темы попроще, чтобы вы сильно не переживали. Какие еще могут быть неблагоприятные признаки для всех элементов? Неважно теперь, мы вот говорили про инское янское дерево, это вот, ну, вот это самый такой важный был момент. Следующие тоже важные, но они для всех господина дня. Абсолютно неважно, какого вы господина дня. Кому нужно беречься? Кому нужно? То есть к нам приходит год, нам нужно беречься, беречь людей, которые по году рождения обезьяны нам нужно беречь людей у которых обезьяна стоит либо погоду либо стоит в дне потому что год отвечает за здоровье и день отвечает за человека И если эту обезьяну выбивает не очень хорошо если у нас есть э, змея то у нас будет вред ну и если у нас собирается огненное наказание, и сегодня расскажу важный секрет про огненное наказание, которое, ну, как бы оно всем плохое, ну, кому-то может быть суперплохое, да, то есть кому повредит оно, кому не повредит. Опять же, очень важные фишки из наших платных курсов сегодня вы узнаете. Вот, правильно, Левтина, все, все правильно делайте. А тигры надо рассматривать как тело для бин женщины или мужчины, или только небесный ствол смотрим. Только небесный ствол нели. То есть про ту технику, про которую я вам рассказала, только в небесных стволах мы смотрим. Угрозу для жизни мы смотрим только в небесных стволах, когда появляется, приходящим. Вне тигр как 22 й что-то значит. Все, что угодно может значить. Да, если в феврале уже переболел простудным заболеванием, уже проигралось, скорее всего, нет. Скорее всего, нет. Если вы коронавирусом переболели, и вы пролежали в больнице, и там вам спасали жизнь, и вы там были под капельницей, и все такое, то да. Простуды, ну, как бы, я думаю, что нет. То есть это должно быть что-то не... Ну, блин, простуда, это как, извините, там, критические дни, да? <с> если мы, тогда мы тут все, все, что угодно можем себе написать, что мы отработали, да? Нет, это что-то должно быть такое все-таки экстраординарное, простуда, знаете. Вот, я предыдущему слайду, тигр из меня, плохо, если погода? Сейчас будем рассказывать, я сейчас буду рассказывать. Угу. Если дерево Ян в месяце, нет, только про день мы говорили. Про другие варианты не смотрим. Если у дерева и мужчина уже есть в карте огонь Ян и вода Ян. М -м -м. Ну хорошо, если та вода Ян с ней ничего не, э, ничего не случается, то это хороший признак. Ну, то есть ничего ничего не должно случиться. У мужчины обезьяна в, э, в не в году ребра сломал. Проигралась. Проигралась. Да. Скорее всего, проигралась. Вот с ребрами точно проигралась, да. А, для меня это экстраординарное. Жанна пишет. Жанночка, я вам завидую. Переболеть простудой такой экстраординарное. Ну, я как человек, который каждый месяц болеет какими-то простудными заболеваниями. Ну, хорошо, тогда будем считать, что отыгралась. Хорошо. Сергей пишет. Вода, Ян и янское дерево вне погоду обезьяна янское дерево в дне если вы мужчина то как бы... ничего страшного бойтесь следующего года погоду обезьяна вот это не очень хорошо давайте я сейчас как раз про это расскажу да? то есть, давайте сейчас мы поговорим про столкновение все, ту тему, кто услышал, кто услышал, тот услышал. Все, оставили ту тему в покое. Вот она есть как бы как отдельный. То есть мы не пытаемся сейчас ту тему взять и натянуть на любую карту. Нам это не надо делать. Мы с вами просто… Вот она, есть такая тема. Вот она подходит, вы ее подставляете под свое. Она не подходит под свою ситуацию, вы ее не подставляете. Все, отставьте ее в покое. Теперь смотрим следующую ситуацию. То есть… Мы просто смотрим, вот человек нам дает свою карту, и мы смотрим, есть у него опасность в этом году получить какую-то травму или увечье или погибнуть, или нет. И для этого должно у нас собраться несколько таких знаков, понимаете? То есть у нас должно быть несколько знаков на то, что с ним может что-то произойти. Я вам сейчас говорю, самые распространенные, которые надо посмотреть, которые вы можете увидеть. Понятно, что, конечно, изучая астрологию, много чего можно увидеть, ну, это невозможно вот дать вот, вот так вот в открытом виде. Столкновение тигр-обезьяна. Приходящая земная ветвь тигра сталкивается с земной ветвой обезьяна. Обезьяна может стоять в любых столпах карта, но особенно сильно будет ощущаться людьми, рожденными в год обезьяны. То есть для них пришел год разрушителя. Столкновение – это не всегда негатив жизни, это больше перемены, Какая-то стимуляция к действиям, масштабные перемены всегда энергозатратны, вызывают много эмоций. Это я все еще писала до Нового года, как вы понимаете. Некомфортные для человека. И столкновение подталкивает человека к этим жизненным переменам, результат которых способен изменить жизнь человека в лучшую сторону. Поэтому воспринимайте столкновение как импульс к серьезным переменам. Значит, смотрите кто значит первое, еще раз у вас есть э... у вас есть обезьяна к погоду и пришел тигр это неблагоприятная история это не значит что у вас должна быть какая-то проблема или это что-то что-то будет ничего может вы проживете год нормально мы просто говорим про те экстра какие-то ординарные события которые сейчас происходят да? и все же зависит ну, от того, где это человек находится. Правильно? Если он находится где-нибудь в Рыкутске, ну, наверное, как это столкновение отыграется? Ну, ну, ну никак оно не отыграется. Ну, что-нибудь там, я не знаю, с кем-то поссорился может быть, что-то там упал, там даже ногу пусть сломал, да, как-то как разрушить их сработал. Вот, работу потерял сейчас, да. Там, я не знаю, это же социум, да, большой социум. Может быть, там, ну, там могут быть, короче, большие перемены, могут быть, в подымиграции может быть все, да. Большие какие-то перемены. Но все равно в, в самом Иркутске человек, человеку, да, там, если он там пьяный за руль не сел и не разбился, в общем-то, ему не, не так много грозит, да, не так страшно. Как если он там, я не знаю, где, где сейчас самая там горячая точка, в Луганске, например, где-нибудь сейчас с этой обезьяной сидит. Да? Мы должны понимать, то есть мы сейчас говорим про тех людей, которые могут в этом году оказаться на вот прям в каких-то очень горячих местах. И вы должны понимать, кому страшнее там оказаться, кому более страшно, кому менее страшно. Вот что если есть обезьяна в карте особенно если она стоит по году или по дню это один из признаков он может и не сработать понимаете мы просто сейчас смотрим сколько есть признаков да? сколько есть признаков хуже ну не хуже всего еще опаснее для человека если у него в карте уже есть тигр с обезьяной то есть уже есть это самое столкновение внутри карты которая приходит еще один тигр и эту бедную обезьяну добивают особенно если обезьяна какой-то нужный элемент в карте ну, нужный не нужный вы сейчас не можете это понять если вы не астролог. Ну вот я просто вам пока говорю чтобы вы понимали да, что вообще картину в целом то есть если есть обезьяна то есть уже маленький момент опасности просто мы смотрим где человек находится да? ну как мы все надеемся что для детей нет никакой опасности нигде да? ну давайте будем все таки смотреть где этот ребенок находится если он в люксембурге находится а может ли проиграться иммиграция может может да так, давайте дальше идти. Угу, Может, конечно. Значит, вот смотрите, вот у нас, о чем мы говорим, да, вот у нас обезьяна, вот у нас пришел тигр и стукнул эту обезьяну. Единственное, единственное, я вам могу сказать, когда обезьяна не пострадает, вот я такой слайд не сделала, если у вас обезьяна находится в каком-то уже слиянии. В любом у вас у вас есть какой-то у вас есть какое-то слияние например тут обезьяна тут петуха вот тут бы например была бы собака и у вас бы был целое слияние э -э -э сезона да? любое это может быть двойное слияние слияние треугольника либо слияние сезона вот если ваша обезьяна в слиянии находится и тигр тогда тигр ничего и не сделает он придет он действительно стукнет он разобьет слияние, но саму обезьяну он оставляет на месте. Вот это важный момент. Если обезьяна без всяких слияний в карте, просто она стоит, то по ней бьют. И это может отыграться в жизни. Может отыграться просто иммиграция, конечно. Может отыграться, ну, сейчас у миллионов россиян как будет отыгрываться? Потери работы, потери социума, переездами, поисками новой работы – Особенно для тех россиян, которые э в каких-нибудь моногородах, в которых просто не будет никакой работы, да. Вот, э -э потери там, если у вас, конечно, обезьяна находится в супружеском доме, в дне, вот здесь еще может быть потеря и жилья. То есть, если у вас там ипотека, валютная ипотека, и у вас там еще сидит обезьяна, и пришел тигр и вот здесь может быть может отыграться конечно ну там каким-то разводом проблемой с женой может отыграться но это уже такая все-таки история ну 50 50 вот а, а, а обезьяна рядом змея слияние. но обезьяна со змеей слияния если там есть условия то есть там должны быть там должен быть росток в небе, так, так не скажешь. Да. Дальше, друзья, идем. То есть поняли, да, что такой признак тоже бывает. Следующий признак, вот, пришли, наконец, огненное наказание. Вот теперь слушайте внимательно, потому что это очень важный момент. Огненное наказание. Все про это знают, про это огненное наказание. Я к нему очень всегда легкомысленно относилась. Я все время говорила, господи, да ладно, да вы не переживаете. Ну, единственное, за что я только переживала, я все время говорила про, про аварии. Аварии я действительно побаиваюсь, потому что статистика, к сожалению, печальная. огненные наказание, к сожалению, срабатывает на аварии. И я говорила вам, что не садитесь за руль, не катайтесь, у кого есть огненное наказание. Для огненного наказания нужна обезьяна, тигр, который пришел, и нужна змея. Они могут уже быть у вас все в карте. Или они могут прийти по такту. Или они могут что-то по такту, что-то по году, что-то в карте. Например, там тигр пришел у вас в погоду. Обезьяна у вас есть в карте. И змея пришла по такту. Тоже сработает. Или по месяцу сейчас в мае придет и тоже все сработает. Да? Так вот. В этом году к огненному наказанию я отношусь уже очень серьезно. То есть, если бы мы в какие-то другие моменты говорили, что не, не ездите пьяным за рулем и там, не надо там по вечерам там за, за рулем кататься или еще что-то, то здесь, конечно, мы уже видим, что картина может развернуться совсем по-другому, если у человека есть огненное наказание. Ну, давайте мы с вами поговорим. Поговор для кого огненное наказание а, будет совсем полной катастрофой, а для кого все-таки, ну, просто не надо пьяным за рулем садиться. Я, конечно, ну, как бы это шутка, да, вы понимаете, пьяным за рулем, да. А, значит, смотрите, друзья, то есть у нас с вами... Ну, как я уже говорила, главный секрет, если есть, не спешите, подумайте, прежде чем что-то торопиться, что-то сделать, что-то сказать. И не ждать там, даже если вы кому-то чем-то помогаете, не ждать особых там каких-то благодарностей от людей. Значит, друзья, посмотрите, как у нас работает огненное наказание. Наказание у нас работает следующим образом. У нас с вами есть... Тигр – это дерево, которое порождает змею. Это огонь. А дальше у нас есть обезьяна. А посмотрите, как между ними идет энергия. Эти дружат друг с другом. Тигр порождает, здесь тигр порождает змею. А змея нападает на обезьяну. То есть вся эта мощь, Огонь, который, у которого есть дрова, все поддерживается, и все это падает на обезьяну. Кто страдает? Больше всего страдает обезьяна. Обезьяны, обезьяне в, в этой связке полный капец. Так вот, если обезьяна является для вас чем-то очень важным в вашей астрологической карте, вашим полезным божеством, то этот капец вас затронет. Если обезьяна не является вашим полезным божеством, то, ну, как-то все будет полегче. Для кого обезьяна является полезным божеством? Для людей. Вот сейчас, пожалуйста, записывайте, потому что потом 200 раз, это опять вот одно и то же вы сейчас будете, а у меня бин в дне. Вот записывайте, пожалуйста. Смотрим господина дня, господина дня вашего, что у вас вне. Если у вас в дне стоит янское дерево, то для вас обезьяна ценный игрок, полезный Бог. Если у вас стоит янский огонь в дне, ваш господин дня, то обезьяна полезный Бог. Если у вас иньский огонь, полезный Бог обезьяна И если у вас янская земля то для вас обезьяна полезный бог вот для этих четырех знаков ну там еще на самом деле кто знает кто у меня учится мы еще смотрим полезные божества, божества по месяцу тоже можно посмотреть это более там сложная система мы смотрим господина дня в какой месяц он рожден и какие у него так называемые регулирующие божества у него есть там тоже могут быть обезьяны и, и тоже они могут быть. Так вот, если это полезный бог, то для вас огненное наказание крайне не полезно. Или вообще мы смотрим в карту, в любую карту смотрим с обезьяной. Вот она для вас является чем-то полезным. Вот сейчас давайте какие у меня тут были с обезьянами карты. Сейчас я найду. Вот смотрите. Вот любую карту можно посмотреть, да? Но здесь мы уже говорили. Янское дерево, есть обезьяна. Она является полезным божеством. То есть при приходе, если, смотрите, здесь уже тигр и так был, еще один тигр пришел. Кстати, в мае придет змея. Для карты будет огненное наказание. Что человеку в мае нужно делать? Да ничего не делать. Сделать ему обязательно прививку от клещей энцефалитных и, быть, и провести май на даче. Правильно? Почему? Да потому. Потому что не надо ему никуда лететь. Вот. Ему не надо никуда ехать отдыхать, когда у него складывается огненное наказание. Ему не надо куда-то там, понимаете, на машине там по серпантину куда-то. Вот, Иногда у нас, иногда мы просто смотрим. Вот, например, для инской воды мы не говорили, что обезьяна является полезным божеством. Да? Но мы можем просто смотреть. Вот для инской воды, например, например, для инской воды Является полезным божеством янская вода. Ну, это я сейчас рассказываю для тех, кто понимает. Новички, вы можете это вообще даже вот не слушать пока. Я просто вот, рассуждение, чтобы те, кто умеет рассуждать, чтобы было о чем порассуждать. Например, янская вода является полезным божеством. Да? А янскую воду обезьяна порождает. Да? Ну, то есть обезьяна получается таким, как будто бы полезным, элементом полезным божеством для полезного божества да? Там ресурсом да? ну, то есть если обезьяна какой-то важный ценный игрок для у вас в карте и она у нас пропадает в огненное наказание то это будет плохой истории это понятно да? то есть огненное наказание для нас с вами когда плохо когда у нас собираются все три элемента когда у нас собирается... Давайте я вам сейчас еще по месяцам скажу. Когда у нас собираются три элемента? Значит, э, ну, месяц тигра у нас прошел, год тигра, месяц тигра. Мы теперь запомним это навсегда, наверное. Да? А, что такое тигр, мы теперь уже знаем с вами. Дальше. Э, значит, Когда у нас может дособраться полное огненное наказание? Месяц э, змеи. Посмотрите, он начинается, ну, каждый год где-то с 5-6 мая, мая по 22 мая. Ой, по 22, по э, второй период. Там, там по два сезона в каждом месяце, извините. 21-22 мая, это второй сезон начинается. Там, у них сезонами еще, у них каждый месяц на два сезона разделяется. То есть 5-6 мая начинается, надо смотреть там точно по этому. И до 6-7 июня. То есть вот, да? И обезьяна у нас с вами, она начинается с 7-8 августа до 7, где-то 8 сентября идет. То есть вот эти периоды, когда у нас огненное наказание еще больше поддерживается или достраивается даже у тех, у кого его не было. Надо быть осторожным. Если обезьяна мой полезный бог, но не полезный металл, и, кстати, у меня полезное огненное наказание, Альгуль, а, если у вас полезное огненное наказание живите с ним бога ради сколько влезет вот тема сегодняшнего дня какая мы не пытаемся интерпретировать для вашей карты вы живете где-нибудь и живите ради. друзья вспомните про тему про которую я вам говорю я вам сегодня рассказываю про тему кому с какими Признаками в карте нельзя лезть на рожон. Ну, там, идти на демонстрацию, на передовую, на э, там, я не знаю, прыгать с парашютом, да? я не знаю, идти на какой-то митинг, еще что-то. Я говорю только про это. Про все остальное, да бога ради, живите вы своими наказаниями, сколько вам влезет. У меня у самой, в карте тоже живу нормально. Я сейчас говорю... Вам. То есть мы для чего здесь собираемся? Мы собрались здесь не для того, чтобы пообсуждать, у кого что в карте, и давайте мы. мы собрались конкретно для того, чтобы увидеть признаки, где человек, от, э, у человека могут быть большие проблемы со здоровьем. Человек может погибнуть, в конце концов. Мы про это говорим. Огонь а, а наказания может проиграться достаточно трагично. Я э, янская земля на тигре обезьяна в чате в год змеи э, в месяц обезьяна в день тигра ушла из жизни э, э, ушел из жизни бывший муж при очень странных обстоятельствах. Ой, друзья, у нас э, был преподаватель, ну сейчас мне там не буду говорить, но женщина с травмой позвоночника, у которой ну прям ну такая вот прям, прям совсем вот была ну прям ну большим у нее а у нее вовненьное наказание была очень страшная авария. Очень страшная авария, которая чуть ли вот не паралич полный, привело чуть ли к полному параличу. Вот, вот хочешь, а ты вот как хочешь верить в это наказание, хочешь не верь. Значит, ничего не отменяет, ничего не. Значит, друзья, мы сейчас, давайте сейчас вернемся, от чего мы с вами отталкиваемся. Я вам сейчас не провожу обучающий вебинар. А если тут пустота, а если тут слилось, а если у меня тут слияние, а что будет у меня? Я не провожу вам вебинар, потому что это невозможно. Вот то, о чем вы спрашиваете, приходите на обучение в нашу школу, потому что я вам показываю сверхкрутые штуки, которые смотрят астрологи. И я вам их показываю, чтобы вы не, не, вы не можете сейчас на базе какого-то бесплатного вебинара, вдруг, значит, взяли, и вот у вас там, вы стали суперастрологом. Я просто вас учу, чтобы вы открыли карту, посмотрели и увидели, может человек погибнуть в этом периоде или нет, за этот год. И все. Вот, вот моя миссия на сегодня такая. Клюмянься а, дерево ян с двумя обезьянами, змею э, летит в мае в отпуск. А, слышать ничего не хочет. А это карма. А это карма, понимаете? Вот это еще тоже такая с вами, это тоже такая интересная история, друзья. Никто, каждый человек пришел в эту жизнь свою карму отработать. И немногие хотят это слышать. Но наше дело с вами сказать племяннице, дочери, зяту, внуку, сказать, что там Ванечка, дорогой. Я знаю, что ты поступишь, как ты хочешь, но послушай меня, у тебя может быть то-то, то-то, то-то в жизни. Никто из них не слушает, ничего мы с этим сделать не можем. Но иногда, иногда они, у них что-то остается. И даже если он полезет куда-то, понимаете, пойдет на какую-то демонстрацию, может быть, у него где-то что-то щелкнет, когда начнут там стрелять, когда начнут там газом, я не знаю, там политически поливать людей или еще что-то у него что-то где-то щелкнет, что, а ведь бабушка ему говорила, или там мама ему говорила, или там тетя ему говорила, что он, что он может, там, я не знаю, там, без рук, без ног, без головы остаться, да, и у него что-то щелкнет, и он где-то спрячется, то есть, ну, то, что мы его остановить не можем, это точно. Наталья пишет, никуда идти не собираюсь. У меня в карте быки и петухи с конца февраля болеют. Тигр мне никак не ухудшает карту. Могла бы говорить про кролика, но он пока ничего не ухудшил. Да. Майя у меня достат, достраивается огненное наказание. Но змея мой благородный. Опасность меньше. Нет. Нет. Друзья, ничего... С огненным наказанием нет там каких-то, тут вот меня достраивают, тут мне легче, тут мне меньше. Есть огненное наказание, но ну, просто, про, про, просто проведите спокойно этот период. У нас еще, помимо этого всего с вами, да, есть и часы. Да? То есть, если у вас летит племянница, то уж желательно, чтобы она хотя бы не попадала еще... И в час, то есть она летит в змею, когда у нее достраивается огненное наказание. Желательно, чтобы она хотя бы еще и в час змею не летела. Ну, как вариант, да? То есть у нас есть еще и часы с вами. Если у вас есть огненное наказание в карте. Ну, или у человека, которого вы консультируете, есть огненное наказание в карте. Друзья, смотрите хотя бы таблицу, чтобы хотя бы он еще не усугублял тем, что он в какое-то время что-то делает. Куда-то летит, что-то делает сейчас конечно отпуск отпуска полететь самое то но я знаю что многие все равно бронируют не хотят от отпуска отказываться вот ну, что дальше делать на что мы еще с вами можем обратить наверное, внимание да? из таких ну, не очень хороших признаков просто у нас есть с вами вред и да? Вред вызывает непредсказуемый стресс, его сложно предвидеть, по сути, такая часть огненного наказания. То есть, если в карте есть змея в любом столпе, то в течение 22 года может появиться отношение вреда, которое будет выражено тем, что человек может пострадать не по своей вино, быть обманутым в собственных ожиданиях и чужими обещаниями. Конечно, вред сама змея и тигр сами по себе они не могут дать того что человек пошел его там убить, да? такого ну как бы как бы это такой силы оно не имеет но опять же если мы возьмем месяц э, в, в наши там обезьяны или не дай бог еще и час обезьяны подтянем да, то в принципе наверное при при конечно обстоятельствах определенных да, то есть пошли на демонстрацию пошли прыгать с парашюта ну, то есть мы еще какой-то риск слезем с вами то это может сработать вред если вы видите только вред сам по себе вот еще что очень важно услышите меня мы смотрим помните как я вот говорила про про этого молодого человека из киева у него были несколько показаний то есть, если мы видим с вами просто тигр, змея, но ну, мы не паникуем, ну, ну ничего, выживет человек, что с ним случится, господи. ну какие-то будут пере, какие-то стрессы, какие-то сейчас сейчас стрессы будут у всех, погодите, даже тех, кого это еще не коснулось, пока сметали гречку и тампоны. Дальше все равно все это накроет, да? Вот. то есть стресс все равно какие-то. Бог с ним, ну стрессы и стрессы. Вопрос про другой вопрос, когда идет разговор про что-то экстремальное, к сожалению, мы все оказались вот в таком положении, что это экстремально к нам стало очень близко. Что-то экстремальное, и мы видим в карте у человека несколько признаков. Чем больше признаков мы видим, тем больше опасность у человека. Вот, все-таки мы понимаем, что ну смерть это все-таки ну, крайняя история, да. Ну, помимо смерти всего, все, что угодно может быть, да? А, значит, если у женщин вода и не в обезьяна, в карте встроена, и наказание, феврале длительный коронавирус, матер, в марте развод, сильный стресс, ой, повлиявший на, на, на здоровье, это проигрыв, проигралось. Ну, я уже надеюсь, любовь, что проигралась, уже бедная, господи. Да я таких много историй знаю, знаете, у которых вообще все рухнуло. Здесь одно, второе, пятое, ну, даже вот у нас в семье и то, все, все там, и, и вот прям все успело, все успело, что только могло успеть за этот год уже все произойти. А, может и родной муж избить, не напишет. Ну, да, просто родной муж избить может в любой, в любой год, а мы сейчас говорим конкретно про это. Друзья, я вам сейчас еще покажу пару признаков. Но вот здесь многие сейчас меня спрашивают про, а вот если так, вот если дайте-ка я возьму пять минут рекламной паузы и вам расскажу про девятый период, который вот все, что вас интересует сейчас. А если так, а если это немножко, конечно, фэншуйская тема. Татьяна Смирнова у нас запускает безумно интересный. Если кто-то не заказал Лену Пирогов, если ты здесь, дай, пожалуйста а сейчас у меня где-то ссылочка была, сейчас я сама дам ссылочку. Дай, пожалуйста, ссылочку. О, сейчас я копирую ссылочку. А, вот, вот, в девятом периоде. Друзья, переходите, пожалуйста, кто еще не заказал, у нас очень много заказов на этот девятый период. Слушайте, у нас, вот мы в начале очень крутых перемен, очень крутых перемен. Приходит к нам... Девятый период, следующая а, двадцатилетка. Следующая и ну, я вообще, честно говоря, я думала, что нас начнет трясти. Вот, ну, судя по всем нашим китайским метафизическим прогнозам, я думала, что это будет все-таки хотя бы 23-й год. А, а нет, видите, как заранее начало трясти. Друзья, вот про девятый период я просто вижу, что много людей с, с различными вопросами… Так, о чем мне не хочется пере, пере, переключаться? Сейчас я переключу. Значит, смотрите, что такое девятый период? Это полная смена энергии. Однозначно выигрывает тот, кто уже сейчас будет готов к этим самым переменам девятого периода. То есть мы говорим вообще про целую 20-летку. Друзья, все будет по-другому. Вообще мир будет абсолютно другой. Для, для нас-то с вами, к сожалению, точно он будет другой. То есть, мы, я не знаю, может быть, как-то для каких-то стран там что-то будет хорошее, для нас будет, мне кажется, в какую-то сложную сторону. Поэтому нам нужно с вами выжить, нам нужно быть подготовленными, и нам нужно уже менять его сейчас. Если мы хотим в этом девятом периоде не сидеть в огороде и не выращивать картошку, потому что больше ни на что не способны, то нам нужно, конечно, быть сейчас, сейчас уже начинать перестраивать себя. Ничего по-другому не выйдет. Итак, однозначно выиграет тот, кто уже сейчас будет готов к переменам девятого периода. Есть люди, которые быстро и легко адаптируются к меняющейся ситуации, но большинство испытывает страх перед изменениями. На нашем спецкурсе вы научитесь понимать тенденции приближающегося девятого периода, его энергии и нюансов, их сочетания, максимум практической информации и таких техник, что вот узнал, понял, сделал. Значит, девятый период, что изучаем? Три цикла, в какие там темы будут, три периода, в какой момент времени – Будет переход в девятый период, 3 граммы девятого периода, какая она? Какие годы девятого периода максимально подходят для прорыва и перезагрузок? Это не только вам надо, это надо вашим детям, это надо вашим клиентам, если вы консультируете. Экономика девятого периода, какие сферы отрасли экономики будут развиваться в следующие 20 лет, какие профессии будут востребованы, какие профессии вообще исчезнут, то есть в принципе даже вкладываться в них сейчас не надо какие продукты и услуги будут востребованы в следующие 20 лет, какие программы, компании, в какие программы и компании инвестировать средства. Если вам это не надо, то клиентам это точно надо. Вот те знания, которые вы получите на этом, девятом, на этом спецкурсе, у нас просто Таня такой материал огромный, она его так долго подготовила, она еще с прошлого года его начала готовить, и даже я, человек, который вроде бы много чего знает про этот девятый период, хочу обязательно к ней сходить, я уверена, что там будет масса нового материала, который мне тоже очень будет нужен в дальнейшем в работе. Значит, дальше. Кто будет важным человеком в девятом периоде? Может быть, это вы. Может быть, не вы. Что делать женщинам? Что делать мужчинам, чтобы преуспеть в девятом периоде? Какие качества человека станут самыми важными в девятом периоде? Что делать, если эти качества у вас нет? Что следует избегать в девятом периоде? Как следует себя сделать себя соответствующим этому периоду? Какие три необходимых навыка нужно, чтобы иметь в этом периоде, чтобы выжить? Бизнес. Как адаптировать бизнес к новым условиям? Что нужно делать, чтобы быть востребованным сотрудником в компании? Ваша карта Бадзи, ваша карта жизни Цемень в девятом периоде. Как использовать карту судьбы Цемень Дунзя для изучения жизни в девятом периоде? Специальные структуры, карты Бадзи, по которым можно сказать, что вы избраны. Как получить бонус от девятого периода, если вы избраны? кто ваш друг, кто ваш вдра, враг будет в девятом периоде. Слушайте, программа безумно интересная. Переходите по ссылочке, заказывайте, кто не заказал. Я просто знаю, что кто был Таня, почти все за его заказали. Этот курс Таня очень интересно про него рассказывает. Я, к сожалению, не автор этого курса, я вот так интересно рассказать не могу, но просто довожу до сведения, что вот, вот, ну, новый, новый курс прям безумно-безумно интересный. И... Я думаю, что он очень актуальный сейчас. Прям очень нужный. Итак, фэншу девятого периода. Какой он? Можно ли менять дом или переезжать в новое место жительства? Нужно ли перестраивать дом? чтобы привести его в соответствие с девятым периодом? Что должно быть снаружи дома, чтобы дом получал поддержку? Где должны располагаться гора? Где вода, чтобы обеспечить процветание жильцов? Дом периода 9 и дом, подходящий для девятого периода. В чем разница? Как сделать дом, подходящий для девятого периода? Формула фэн для богатства процветания в девятом периоде. Какие дома нужно приобретать для жилья и какие инвестировать деньги, чтобы получать прибыль. Блин, какая... Есть кое-какие темы, которые я не знаю, и обязательно мне нужны тоже, вот, потому что в консультациях это все время, это все время, конечно, проскальзывает. И Татьяна прям молодец, она очень много материала, конечно, нам сейчас готовит. Особенные карты летящих звезд девятого периода. Какие летящие звезды будут сильные в девятом? Какие секторы дома будут приносить удачу? В различных сферах жизни: деньги, здоровья, отношения, учеба, карьера. Ваша хорошая удача сейчас предстоит ли в следующие 20 лет? Ваша плохая удача сейчас? Останется ли такой же плохой, или же вас ждет сумасшедший успех уже в скором времени? Семь духовных законов девятого периода. То есть, друзья, 9 870 рублей. олена у нас какую креативную цену сделала. Вы можете сделать оплату в рассрочку, сделайте заказ, напишите нам, что вам нужна. рассрочка записи, методички будут останутся у вас навсегда. Так что приходите, я обязательно сама приду. Есть очень много тем, которые мне тоже интересны, которые у меня самой, может, не хватает рук, чтобы доизучить. И э, я прям очень жду, Таня у нас очень грамотный специалист, многие ее любят, она очень хорошо объясняет, она и новичкам хорошо объясняет, и эти знания, которые уже сейчас нужно применять, уже сейчас внедрять, и эти знания, которые вам помогают консультировать, строить жить. и мы все-таки с вами настроены на процветание, мы с вами настроены на процветание, да? это наша задача, мы сами должны процветать и наши клиенты, и люди вокруг нас должны процветать. Мы должны сами уметь это делать, и мы должны это нести людям. И мы с вами, наша школа готовит профессиональных консультантов, я со всеми с вами общаюсь, как со своими коллегами. Вы... Мои посланники во Вселенной. Вы должны сеять только свет, добро и нести, нести волшебные знания, которые будут помогать людям, которые хотят это слушать, и которые это слышат. Так что надеюсь, надеюсь, на ваше благоразумие, надеюсь на то, что вы правильно учитесь, получаете знания, и дарите ну, дарить нельзя. То есть здесь у нас сейчас энерго, закон энергообмена никто все-таки не отменял. То есть работаете, работаете. Вопрос, что, конечно, вы можете помогать, вы можете, вы можете всем, чем можете, да, людям, вы можете, но все-таки мы говорим про то, что вы учитесь, и вы должны работать и зарабатывать деньги. Правильно? Про рассрочку Лена пишет, что сделайте заказ, напишите на почту, Лена вам поможет с формами оплаты, сейчас любых миллион всяких проблем, сделайте заказ и обязательно пишите на почту, Лена, подберем какие-то варианты с оплатами, все равно найдутся, так что пишите. Курс два дня, но если надо будет, то он будет там Даня еще нам сделать дополнительное занятие. Так что два дня, но вот зато с девятым периодом все, что нужно, мы узнаем. Интересно, посланика мы Вселенной для меня никто не называл. Ну а как? Это что-то мне само пришло в голову. Ну а как назвать? То есть я какие-то знания, я что беру от своих мастеров, брала, я им вам передаю. И дальше вы их дальше должны передавать. Ну, тогда вы кто? Посланники? Ну, ну дайте мне какое-нибудь другое название, я вас буду по-другому называть. Ну, хоть что, вы посланники все-таки, правильно? То есть я же хочу, чтобы вы эти знания дальше несли. Вот. А, и мы с вами, друзья, чем больше мы будем сеять добра, тем меньше будет зла. Наша задача – сеять добро, свет, удачу, процветание, здоровье. Мы должны это делать вокруг себя. Только мы можем спасти этот мир. Почетно, красивое название. Сотрудники космоса, миссионеры. Да, вот Лена пишет, переходите на спецкурс 9 период, кто не перешел. А... Да, Ирина. Благодарим за знаю, спасибо. Нет, еще не кончилось, друзья, еще ничего не кончилось. Подождите, да я вам дальше буду рассказывать. В принципе, я сейчас быстренько расскажу, ну на что бы, на что я еще смотрю, да, а потом будем отвечать на ваши вопросы, потом уже можете все, все у меня выспрашивать дальше. Ну на что я обращаю внимание, несмотря на то, что как бы конкретно к этому году не относится, но если Конкретно к этому году еще еще есть у человека и земляное наказание. Земляное наказание, да? То есть какое? Это когда у нас встречается с вами три знака земли. Это бык, коза, собака. Ну у нас там есть еще, конечно, само наказание. Вот эти э, четыре что-то я про них, кстати, не сделала отдельный слайд. Что-то я про них вообще как-то подзабыла. А, ну не так, ладно, бог с ними с этими наказаниями. Давайте-ка мы сейчас пока с вами, пока мы с вами м -м -м, вот с этими, да, с, с этими тремя наказаниями, с странными наказаниями. То есть у нас тройных наказаний, тройных наказаний всего два. У нас есть огненное наказание и земляное наказание. Земляное наказание оно не такое страшное. Земляное наказание это скорее э, это не про то, что кто-то может умереть. Что-то может погибнуть, что-то может произойти. Нет, земляное наказание, оно все-таки, знаете, это про то, что с вами могут плохо обойтись, а, где-то могут подставить, конечно же, такое тоже может быть. Сейчас, ага. Вот, а, то есть какие-то вот такие могут быть моментики. Не могу найти свою Вот. Значит, смотрите, земляное наказание у вас может быть уже в карте, а может быть, например, вот, вот например, здесь бы собаки не было, да? у вас бы был бык-коза, а собака пришла. Они состоит только из этого. Бык, коза. Собака. Да? Надо ли бояться? Ну, специально мы бояться не будем. Ну, есть оно и есть. Да? Что-то может быть. Конечно, оно может сработать. в, каким, в каком, каким образом может сработать? Смотрим, в каких столбах стоит. Ну, там, если оно стоит по месяцу, погоду что-то с работой может случиться. Если по одну, по часу, что-то в семье может сработать, да, какая-то история. Она как угодно может отыграться, может неблагоприятно, можно сейчас потерять работу в нынешних условиях, да. Могут где-то подставить, могут где-то оклеветать, могут на вас наехать, оскорбить. Вот. но все-таки это не про физические увечья. Земляное наказание, иногда какой-то мастер притащил, что это могут быть какие-то клеточные заболевания, начали подтягивать рак, это неправда. То есть уже проверено, перепроверено, и... Рак, ну, достаточно распространенное заболевание, многие уже с, с этим раком люди, людей, у которых нет никаких этих земляных наказаний, поэтому это неправда, что это прям обязательно должно быть рак. Но какие-то там действительно могут определенные заболевания на уровне Земли быть. Это какая-то вот не, не та смертельная опасность, про которую мы с вами говорим. Но, друзья, если у человека пришло тело, да? если у человека есть еще и земляное наказание, то вот чем больше признаков неблагоприятных, тем меньше человеку надо лезть в какие-то горячие точки. Правильно? То есть у нас с вами вот такая, вот такая должна быть основная мысль. Чем, меньше, чем больше у него каких-то вот этих проблем в карте, тем дальше он должен держаться от всего опасного. Еще, наверное, что можно посмотреть? Опять же, сама по себе э, нецивилизованное наказание или наказание не любви, это когда у нас встречается кролик и когда есть крыса. Само по себе, э, как бы, оно не… Ну, к делу отношения не имеет. Да? Там, это могут быть какие-то разборки, это могут быть… Подставы, опять, внутри семьи или на работе, это могут быть какие-то межличностные проблемы, но это как бы не про увечья. Это персики, это вообще там про любовь, про отношения это вообще не про это. Но, друзья, когда у нас это наказание, вообще, я его считаю, что оно, если есть одна крыса и один кролик, оно вообще не работает. Оно начинает работать, когда у нас много крыс или хотя бы две крысы, и они бьют одного кролика, или у нас большой кролик и бьет крысу. Так вот, что у нас получается? У нас в этом году кролик разрастается. Да, вот, например, вот смотрим карту. Есть дракон в карте, есть кролик. Кролик с крысы был на одинаковых правах, и, э, скорее всего, это наказание в карте не работало. Пришел тигр. Тигр слился с кролика, с драконом сезон, да, сезон дерева. Мы говорим, что когда у нас все сливается в земных ветвях, то у нас получается инская земная ветвь. То есть у нас получился кролик, большой, огромный, толстый кролик, который что сделает, который долбанет по крысе, по полной программе, да? Может сработать, может сработать. Ну, ну, это не то, чтобы увечили еще что-то, ну, здесь все что угодно. Здесь человек может работу потерять, может э, там с семьей быть какие-то проблемы, может разругаться, разъехаться, все что угодно. Но как бы вот эти признаки, э, вот, это не цивилиз... вот это наказание нелюбовью и э, э, и земляное наказание, про которое я рассказывала, это все-таки такие признаки уже вторичные. Вот если что-то есть у вас, плюс еще и это, тогда это может как-то усугубиться. Да? Ну, например, у вас там есть уже столкновение тигра, вот там есть вот это наказание, и есть столкновение тигра с, там, с обезьяной, да, там обезьяна, например, в погоду стоит, да? То есть у нас как бы уже получается и столкновение, и плюс еще наказание. Тогда уже ситуация более неблагоприятная. Само по себе, как бы, по отдельности все может не сильно работать. Но чем больше у нас собирается признаков, тем хуже. Да, сейчас еще и месяц, да. Вот. Ну, в общем друзья вот теперь давайте свои вопросы которые вы так дружно мне задавали в самом начале вот я вам рассказала те признаки на которые нужно обратить внимание то есть для меня самые сейчас серьезные признаки ну вот для людей которые умеют читать карты первое это мы смотрим на угли наказание еще раз повторюсь, особенно если у вас обезьяна – ценный игрок, и его, он теряется в этом. Значит, огненное наказание, столкновение, когда, то есть личный разрушитель, то есть год, когда год обезьяны. И, собственно говоря, вот уход тела. Ну, уход тела мы смотрим конкретно у двух знаков. У других знаков мы тоже можем смотреть, но здесь это большая тема, мы сейчас ее разбирать не сможем. Других знаков мы можем смотреть, конечно, по, по десятилетнему такту удачи. Это вы сами можете по образу и подобию вот переслушать пять раз то, что я рассказывала и все это подставить по свою карту с десятилеткой. Может быть такое. Но мы сейчас про это здесь, конечно, говорить не будем. Что значит уход тела? Я рассказывала, да, я рассказывала уход тела. То есть, когда оно либо слилось, помните, я показывала, либо столкнулось, да, то есть тело пришло, то есть сначала должен быть приход, я показывала вам, да, что сначала тело приходит, а потом тело бамс и уходит. То есть вот как мы смотрели в карте, я в самом начале показывала. Вот тело пришло, но здесь тело столкновения, а здесь тело слияния. То есть все тело из этой карты тигр в этом году забрал. У человека может либо мама умереть, либо сам. Если в карте обезьяна в году, змея в месяце, и местность ОРН, э, змея обезьяна сольется в воду или нет? Или в сезоне должна быть вода для слияния? Фу, друзья, э, слушайте, ну тут у нас, э, отвечу на все вопросы, какие хотите, у нас не получится. Давайте по, по теме. Если в карте обезьяна в году, а змея в месяце, э, змея в месяце, скорее всего, не сольется. Небесность, вода, вода, рын. Нелли, скорее всего, не сольется. Потому что если змея у нас стоит в месяце, то месяц не будет переходить, даже несмотря на то, что правило есть, месяц змеи он не может перейти в воду, да? он не станет лето, не станет зимой. То есть я такие слияния не смотрю. Ну, змея никуда не уйдет, она в месяце ей некуда уходить. Если в карте змеи пришли два тигра, в месяц обезьяны, ничего не произойдет. Ведь страдает обезьяна. Я откуда знаю, что произойдет или не произойдет? Я вам как раз в любовь и говорила, что в месяц обезьяны может произойти какая-нибудь авария, поэтому в месяц обезьяны нет. Вот этому человеку скажите, чтобы он сидел дома. Не ехал ни в какой отпуск и, всего более, не летел уже, да? Потому что уже на самолетах летать к месяцу обезьяны нельзя будет, точно. Если еще в мае можно куда-то проскочить, в, обезьяне я, в обезьяны я бы уже подумала. Вот. То есть уже, конечно, может произойти что-то. Не лез на демонстрацию, на линию фронта и так далее. Месяц обезьяны. Про это и говорили. Земляное на, на, наказание образовалось э, с приходом собаки по такту. Но она относится к пустым. Кто проигрывается? Да. Да. Дракон в такте, обезьяна в году, частичное слияние поможет ли столкновению? Дракон в такте, обезьяна в году, частичное слияние. Мы такое частичное слияние не смотрим. Ну, раньше мы его тоже так смотрели, теперь мы его перестали смотреть и оно точно не поможет, сто процентов, Это не то слияние, чтобы помогло. Угу. Наталья, если я спрятала тигра в сектор свиньи, а у меня есть змея, обезьяна. Мне... Друзья, мы с вами в начале года пытались спрятать этого тигра, мы его убирали, чтобы он нам сильно не, не мешал. Да, будем надеяться, что он нам всем поможет. Да, да, да. Ну, сейчас немножко вебинар про другое, потому что я сейчас специально не стала давать никаких талисманов, ничего, ну, потому что, слушайте, сейчас люди будут, знаете, я поставлю талисман, и со мной ничего не случится, значит, да, если есть, случится, не лезьте, вот просто не лезьте, вот посмотрите свою карту и подумайте, вот со мной может случиться, я лучше не полезу, вот, вот, вот для чего сегодняшний вебинар, то есть посмотрите. Если видите признаки, не лезьте. Ну, я ничего, я же не говорю вам, что у вас есть огненное наказание и должна там свалиться атомная бомба. Нет. Все мы переживем это. Просто если у вас есть огненное наказание, пожалуйста, не, не лезьте никуда. Просто не лезьте никуда. Никуда не ездите, ничего там не делайте. Сидите там на даче, я не знаю, занимайтесь вон... Если есть дача, нет дача возьмите в там, какой-нибудь подмосковный, там, какой дом отдыха ближайший. Да? Просто переживите этот год спокойно. Просто переживите год спокойно, потому что год фиговый, и в карте у вас фиговые признаки. Все. И ничего не надо выдумывать. Все очень просто. Спасибо за раскрытие опасных маячков в картах, связанных со здоровьем. Спасибо вам, Инес. Я только смогла зайти. Надеюсь, будет запись. Да, да, да, будет запись. Друзья, Лена, продублируй, пожалуйста, наш телеграм-канал и наш контакт. И э, будем туда сбрасывать, потому что до этого все было на ютубе. Теперь мы ютуб вот-вот закроют, И куда-то нам, куда мы это все будем? Мы будем все равно как-то до вас доводить все эти знания, как сможем, да. Наташа, вы озвучили, что для воды инь. Пришедшая вода, я им в году, полезный бог. Но я пока -то, э, только ощущаю эту энергию как сильного грабителя богатства. Сталкивается с моими бинами. Вот, вот вы ощущаете, потому что он с вами, он у вас с бинами сталкивается. А вообще для инской воды самый первый полезный бог ⁇ это янская вода. Потому что вы дождь. А дождь откуда берет, э, откуда дождь берет силы? Он берет из больших источников воды, из океанов, например, да, из Янского. Так что это вы просто столкновение, видимо, ощущаете. Вот. Я Водоян, да, прошлый год был для меня разрушительный металлический бык. Металл, металл для меня ресурс. Мамочку потеряла в прошлом году, все совпало. Елена, я вам очень сочувствую. Спасибо, что вы поделились. И вот, то есть, вот смотрите, вам Елена сейчас значит, описывает, да, значит, друзья. Для чего, для чего я провела сегодняшний вебинар? Никого не запугать, никому не сказать, что давайте живите по-другому. Просто для того, чтобы вы могли посмотреть, есть признаки плохие или нет. Если есть, будьте осторожны. Все. Вот, вот моя помощь. 65-летним обезьянам можно не бояться. Любовь. Еще раз, про что был вебинар? Если вы не собираетесь идти, значит, я не знаю, где вы живете. Понимаете? Ну, откуда я знаю, где вы живете? Ну, если вы живете в Луганске, конечно, надо бояться. Конечно, надо бояться, и надо из этого Луганска тогда как-то выезжать. Понимаете? А если вы не живете в Луганске, ну, что бояться? Ну, живите, ну, мы все с разрушительным бывает, да? Живете в каком-нибудь спокойном городе, ну, живите в спокойном городе. Ничего страшного. Вот. Друзья, Пожалуйста, не надо ну, спать в обморок. Вебинар не для того, чтобы вы упали в обморок и напугались, а только для того, чтобы посмотреть, кто, кому рисковать в этом году нельзя. Вы видите, какой год нехороший? Видим. И вот только для этого, только для этого, чтобы вам пережить этот год и все. А, понятно, что с огненным наказанием летать... Э с экстремальными вещами заниматься нельзя. А по железной дороге можно? Можно, можно, по железной дороге можно. У меня крыса в часе, обезьяна в дне, кролик в году, в феврале мужчина предал. Вот и вот. Вот это, ну, это да, это другая история. Еще и обезьяна в дне. Ого, Юля, ничего себе, как у вас все, все совпало. Вот, вот смотрите, дорогие мои, кто учится у меня сейчас, да, консультанты. Вот смотрите, обратите внимание на Юли на сообщение. Помните, я всегда говорю в своих обучениях: я говорю, мы не делаем по одному какому-то признаку. Ну, вот, например, Юля пишет, да, что у нее там есть крысы и кролик, да? и мы не говорим, что вот крыса-кролик, что-то у нее там будет какое-то наказание нелюбовью. Но у нее обезьяна в дне, и пришел тигр, и все сработало. Да? То есть, друзья, чтобы что-то сработало, должно быть несколько указаний. Ну, хотя бы два как как минимум. Поэтому, если у вас просто что-то в карте, вы видите серьезное, просто будьте осторожны, все будет хорошо. Это же никто не говорит, что все должно у нас, все разрушится вокруг нас мир. Ну, он может разрушиться, но с нами все будет нормально, не переживайте. Просто здесь вопрос про физическое сохранение себя. В нынешних условиях про физическое сохранение, друзья. Внука обезьяна в году. Пришел тигр. Неделю назад ему девочка в садике порезалась сильно шея Ну так. Ну ладно, я тебя что пугалась думаю, внук, я такая сразу напряглась, думаю, как бы это внук-то уже не призвали куда. Дубликат по дню погоду тигра, дубликаты очень сложные, Сергей, я их не смогу интерпретировать, это целая там наука интерпретации дубликатов, то есть просто так, но обычно китайцы говорят плохо, китайцев у них очень все, если дубликат значит плохо, но на всякий случай возьмите как неблагоприятный признак и тоже не рискуйте, на всякий случай. Запись, надеемся, надеемся, что мы ее ну, сохранить, сохраним, куда-то повесим, конечно. Если в карте 4 обезьяна, змея в десятилетке, огнен, огненная складывается. Четыре обезьяны. Людмила, скорее всего, это спецструктура какая-нибудь. но огненная это складывается, по-любому, да, да, да, да. Интересно, как она отработает в такой карте. Но тут-то змею ой, эту обезьян ты не обидишь. Слишком много обезьян. Вот. Но огненная все равно зацепит. У меня обезьяна в году, в ней есть свинья. Это свинья смягчает столкновения Нет. У -у. Свинья. Она ну, ну, немножко вот, типа что она тигра немножко будет отвлекать. Ну мы можем так думать, да, мы можем так думать, что тигры не просто приходят сталкиваться с вашей. Ну, понимаете, если бы свинья хотя бы была перед обезьяной, мы бы сказали, что тигры тут все-таки с любовью занимаются, а потом с столкновением, а тут он сначала стал, сталкивается. Ну, можно, конечно, себя немножко утешать, но я боюсь, что столкновение будет по полной. Моему шестилетнему сыну с обезьяной в году и тигром не феврален заехали в челюсть металлическая качель о господи а, сознание потерял швы на губу ставили о боже господи Ой. каролина где вы были когда я вас целый новый год заставляла талисманы ставить убирать вы, вы убрали тигра в, в зону, чтобы он не трогал вашего ребенка? Наверняка не убрали, да? Ну-ка, пишите мне, вот вы где были? Я всем эти тут талисманы рассылали, расставляли эти талисманы, и даже можно было просто прийти, просто его надо было, тигра, в, при, вот при таком ребенке, у которого уже есть тигр в ней, у которого был, еще приходил, либо в феврале это нужно было вообще ребенка вот так держать, не отпускать, либо нужно было тигра нам убирать в замок это нужно было сделать 3 февраля у нас был такой волшебный день когда нужно было тигра убрать в замок и тигр никак бы не вредил друзья вот вот вы все-таки следите за, за за объявлениями в нашей школе приходите к нам вот я много же полезной информации даю каролин пожалуйста вот напишите вот наверняка вы не убрали ненужного э, тигра а, а надо было бы, и с ребенком было бы все нормально, и никакое бы качели не заехало бы. Слушайте, я уже потеряла, что я тут читаю. Ябин в части змея в месяц. Обезьяна в году собака проигрывается ли слияние наказания? Змея и обезьяна есть, конечно. Ну, конечно, а как, да, собака тут никакого же значения не имеет, у вас полное огненное наказание, Марина, конечно, проигрывается. Наталья, а если в карте месяца кролик, и вы, Бин, и для вас, мы говорили, что, что э, очень полезно будет в обезьяна, да, Марина, так что для вас, вот, может быть, вот вам нужно очень сильно себя беречь, то есть для вас потерять, потерять обезьяну, это будет... Ну, жалко. Светлана. Наталья в карте в месяце кролик, в дне в месяце змея, в году обезьяна, получается, что дочка живет со, э, совсем огненным наказанием. В карте кролик в дне. В месяце, сми, а. а причем тут кролик? Нет, кролик у нас не участвует ни в каком огненном наказании. Нам у вас есть, э, у нее есть змея и обезьяна. И пришел тигр, у нее на год, целый год у нее будет огненное наказание. А потом тигр уходит, и кролик, он не участвует в этом наказании. Нет. То есть в этом году ей надо быть очень осторожно. Приходящий год дублирует год и месяц карты. Что это означает? Я только что говорила, что-то, что скорее всего, нехорошее, поэтому тоже нужно отнести как к нехорошему признаку может ничего не случится просто вы имеете в виду что это признак нехороший и никуда не лезть если обезьяна в такте как то это не страшно но если обезьяна в такте пришла тигр погоду и у вас есть и у вас есть змея то у вас все равно будет огненное наказание и оно будет работать по полной программе если у вас нет змеи то тогда не страшно. Ну, как бы, конечно, май месяц у вас будет, но из-за того, что у вас все огненное наказание вовне вынесено, не у вас в карте, а вовне. То есть, ну, что-то может случиться, но как бы вас это только косвенно затронет, не с вами конкретно. Ну, там, я не знаю, например, там, я не знаю, развалилась фирма, да, то есть не то, чтобы вас уволили, вас это тоже затронуло, да. Вы тоже там, например, работу потеряли. Ну, вообще-то с фирмы случилось, да? Ну, такая вот какая-то история, может быть. Лена, наш телеграм и контакт дублируют. Переходите, друзья, пожалуйста, там будут все видео. YouTube пока нормально, но потом с VPN будем заходить. Ну да, ставьте VPN, что делать? Пока мы все соцсети решили поддерживать, те, которые у нас были, Ну у нас для нас, конечно, самая большая потеря это Инстаграм и э, YouTube. Пока мы их будем поддерживать, и одни, и вторые, все у нас будет в, в том же формате идти. Так что заходите, у нас есть возможность на ютубе делать все-таки контент дальше, вывешивать. Вот, мы дальше будем делать все. Главное, чтобы у вас была возможность зайти посмотреть это все. На ютубе мы будем все делать. эмиграция может проигрываться столкновение может может да но главное смотрите когда вот эти все столкновения все вы тоже нужно быть дорогие друзья для тех кто в эмиграцию отправился для них тоже очень важно посмотреть есть у них какие-то проблемы или нет потому что русофобия нарастает и с людьми тоже все что угодно может случиться там за границей Ох, к сожалению я новичок подскажите, у меня огненное наказание Обезьяна в часе у вас, змея в дне и году, и пришел год тигра. Господин, я дерево и в какой месяц, день особенно беречься? Надежда, вам обязательно, у вас полное огненное наказание, и вам нужно беречься весь год, весь. Ну, понятно, что там май, август, это как бы дополнительно еще, еще более опасные месяцы. Ну, весь год надежда то есть для вас помнено наказание полностью выинское дерево для вас не сильно страшно потому что видите у уинского дерева э, обезьяна не является полезным божеством то есть в принципе для вас может все и незаметно пройти вы главное на демонстрацию не ходим там с парашюта не прыгаем, на самолет не летаем, вот. особенно во второй половине года, да? То есть вот, вот просто, просто спокойненько, все, все пройдет, у вас, вас не так сильно должно коснуться. Потому что, вот, друзья, видите, человек с иньским деревом, у нее полное огненное наказание, но обезьяна не страдает, поэтому у человека может все пройти очень лайтово, даже не незаметно. Предупрежден, значит, вооружен точно. Наталья у сына в земляных ветвях, коза по часу и месяцу по дню обезьяна по ходу собаку Есть ли риск? Нет. Риска нет, Татьяна. Любовь дубликат дня. И обратите внимание на сферу жизни, за которую у вас отвечают стихии воды и дерева. Если энергии полезны, все будет хорошо. Альбина молодец. Альбина решила все-таки смягчить мою, мою пилюлю. Да? Ну, слушайте, я из того, что мы смотрим плохие признаки, я ей говорю, что это можно отнести к плохому признаку. Понятно, что не всегда все дубликаты плохие, там нужно сидеть и рассматривать. Но лучше, если человек все-таки возьмет это как плохой признак и будет осторожен. Вот. Но при этом, конечно, ничего может не произойти. То есть нужно просто... Ну, Альбина все верно написала. Умница. Значит, металл, ян и собака. Как использовать петуха? Он грабитель богатства. Да? Как использовать? У нас вообще вебинар не про это. Как хотите, так используйте. Вот. У нас вообще сейчас про другое сейчас... Друзья, отвечать, задай вопрос, какой тебе пришел в голову, Наташа Пугачева ответит, это не та рубрика. Извините. То есть сейчас давайте про другое. Нет, я не потому что не хочу отвечать, потому что этот вопрос, ну как? Ну поставьте себе петуха на полочку, да? Ну, ну то есть это нужно, слушайте, этот вопрос требует действительно какое-то э, большое объяснение, нужно в карту посмотреть. Вообще для вас как бы не петух не полезен то есть его использовать вы никак не можете то есть он вам не нужен ничем я Ян, янскому металлу инский металл не полезен он ему не нужен никак ее использовать никак. если обезьяна в такте это не страшно нет не страшно скажите пожалуйста то есть обезьяна в такте она уже она уже не бьет по вашей карте то есть у вас будет столкновение, будут какие-то события происходить, но они вне вас, вне вашей, как бы, вот где-то в социуме. Они будут вас затрагивать, но все равно они как бы не с вами происходят. Но с нами, со всеми сейчас все происходит. Да? Просто вас, скорее всего, больше это затронет, чем, например, меня, у которой, например, нету обезьяны в такте. Да? А... Скажите, пожалуйста, слияние в, кра... в карте обезьяна, крыса, дракон. Какая вода? Когда у нас с вами происходит обезьян… Э, в, в, в, в, в, когда у нас с вами в земных ветвях, то у нас получается… То есть это же в земных ветвях, то у нас получается инская. У нас получается инская земная ветвь. То есть все это у вас слилось в, э, в свинью. В свинью. Так, давайте я буду просто читать про себя и потом посмотрим. Ирина пишет, что господин огонь я обезьяна в году, ну и пришел вот тигра. Ирина, а, а в чем вопрос-то? но ну, я же про это все рассказала, что может быть разрушить То есть, друзья, вы хотите, чтобы я конкретно вам еще раз рассказала, что у вас разрушитель, что могут быть какие-то травмы. Пожалуйста, не ходите на демонстрацию, не летайте в самолетах. Я вам ничего нового-то не расскажу. Я же что вам все это рассказала. А вот. Да, у вас он будет работать. То есть у вас личный разрушить пришел. Если тигр. Убрал муж. Я была в отъезде. Это на меня будет действовать. Попробуйте опять посчитать. Послушайте вебинар. Я, у вас же был вебинар там, да? Послушайте. Найдите нужный нужный час. Я вам давала там, как высчитать нужный день, час. И поставьте тигра на место. Сейчас поздно прятать тигров в замок. Ну, надо прятать, что делать, если уже вообще ничего нету тогда, хоть сейчас надо. Вообще его желательно было, конечно, засунуть до того, а теперь он у нас, э, что-то я там рассчитывала уже, да, что-то у нас в конце марта, по-моему, какой-то день должен быть, где он будет замковым столпом. Я просто не могу вспомнить сейчас, то есть я вам когда давала? Февраль, февраль, март. Что, мне кажется, конец марта какой-то у нас день должен был, что-то 27 Я вот ее не помню, какой-то день замковым столпом, когда тигра можно попробовать опять спрятать. Кто был на том вебинаре? Он был платный вебинар. Там я все вам рассказывала. Возьмите, поднимите, прослушайте и э, сделайте, как как я вам рассказывала. А, и 4 апреля, да? Что я, я забыла? Uh, да, можете 4 апреля, да, да, да, если 4 апреля. Слушайте, я даже не успею все это перечитать, что вы мне тут пишете. Давайте заканчивать, наверное. Друзья, вот смотрите, вы мне пишете, вот у меня то-то, у меня то-то, что ожидать. Друзья, ну что ожидать? Ну откуда я знаю, что ожидать? Ну, от того, что вы мне написали, господина дня и что у него там про сына или про дочь, что у него есть, я же не вижу карту. Я, ну, это, это же невозможно. Ну, что вы хотите, что вы мне написали? У меня сын там господин Огня, янский Огонь, у него обезьяна. Что ожидать? И что я вам должна написать? Ждите аварию. Ну, ну вот что я должна вам сказать, да? То есть, какой вы ответ ожидаете? Мне нужно же карту смотреть, читать. Я не, не могу. То есть, я вам сказала признаки, на которые надо посмотреть и понять, если эти признаки есть, нужно быть просто, просто стараться опасаться всего и не лезть. Я уже перечислила, куда не лезть. Да? Все. То есть, я сказала людям, с какими признаками, нельзя ходить на демонстрации, на военные действия, на вести партизанскую войну, там я не знаю, и так далее. Да? То есть вот этим людям им будет плохо. Есть признаки? Нельзя. Есть признаки? В смысле, в смысле есть признаки? Точно не ходите. Нет признаков? Как хотите. Я, я не призываю вас ни туда, ни сюда, никуда. Я вам просто даю инструмент, вроде, чтобы вы это видели. Что будет конкретно с этим мальчиком, или с женщиной, или с мамой, или еще. Я сейчас на эти вопросы ответить не могу. Ну, потому что, ну, вы, э, вы меня оставите на уровень, значит, гадалки, бабки-гадалки, которые там, цыганки, которые сейчас это, руку показал, да, когда замуж выйдут, выйду там, а, через два года. Ну, это же, ну, это же надо сидеть, считать. Вот. Я с вами смогла поделиться только вот этой информацией, которая мне кажется для вас очень важной. И если она поможет спасти жизнь хотя бы, я не знаю, одному человеку моя миссия точно выполнена на сегодня, да и вообще в этой жизни. <свят> вот, понимаете, вот что я пыталась до вас донести. Перестраховывайтесь. Видите, плохой признак? Никто не говорит, что вы увидели плохой признак, и он должен у вас исполниться. Никто этого не говорит. Перестраховывайтесь. Просто перестрахуйтесь. И все. Нужно не надо паниковать, не надо садиться на депрессанты, не надо биться головой, ничего не надо делать, надо просто посмотреть. Да, информация, друзья, это очень важная информация, крайняя, это не просто вот посидели, бла-бла-бла, поболтали и все. Это, это информация, которая может спасти жизнь людям, реально, ваш, вам, вашим близким, вашим друзьям, вашим знакомым. Вот сейчас что донести, а не то, что там будет там с пятилетним мальчиком. Да ничего с ним не будет, ну что с ним будет? Ну, вот эти качели, только не дай бог, вот, по лицу заехать, да. Вот. А так, ну, ну что будет? ну, ничего, переживу, мы же все через это. Сегодня, сейчас, значит, обезьянки страдают, в следующем году петухи будут, кто в год петуха родился, к ним придет, правильно, кролик. То есть, ну, Ничего, ничего страшного, мы, мы все это переживаем и переживаем. Переживали, переживаем и будем переживать. Это ценные знания. потрещат потрясающий щедрый вместе с вашей командой. Какой же позитивно заряженный, любящий людей всех национальностей. Люблю вас всех. Спасибо, Натаман. Спасибо, спасибо. Я вообще, я, я понять не могу, как мы докатились до того, что мы даже славян по национальности начали делить. Я, как это возможно? Господи. Мой мозг, я, наверное, старая, но мой мозг это не понимает и, и понимать не хочет. И не будет этого понимать. Вот, и все. В условиях военной операции огненное наказание может говорить о ранениях и увече, о пожарах, авиакатастрофах. Об этом вас хотела предупредить Наталья Альбиночка. Вы такая умница у меня, спасибо. Вот, Ой, это друзья, это действительно просто может кто-то из того, что не очень знает астрологию, может не очень сильно может ценить степень нужности этой информации, а информация крайне, крайне, крайне, крайне важная и полезная. Поэтому запомните ее, пересмотрите вебинар и делитесь смотрите подсказывайте помогайте своим близким все друзья все следите за за нашими э, перемещениями мы будем приходите на 9 период не забывайте и э, мы будем перемещать перемещениями все в соцсетях самое главное хорошо что вы у нас все есть в нашей подписки то есть мы мы вам письма присылаем и все наши бесплатные, платные, все мы с вами будем наши. Да, пока вот контакты, телеграм, господи, дожили две соцсети осталось. Ну хорошо, слушайте, мы контакт сколько лет поддерживали. У нас в контакте группа крутая. Я теперь уже зашла в этот раз разбиралась, думаю, что там в этом контакте. Думаю, ну ладно, буду в контакте жить, что теперь делать-то? Вот. Очень ценная информация, да, Ирина, пожалуйста. Рутуб, он пока не справляется. Мы пока не будем. Будем ослаивать, будем туда засовывать, заливать видео на рутубе, а нам куда деваться. Но пока все воют от него. Он не справляется с нагрузками. вместе пустой. Он Дорогие друзья, пустота, пустой или не пустой, под столкновение и под наказание попадает все, к сожалению, да. За встречу информацию нужно. Спасибо, Раис. Все, всего вам хорошего, дорогие друзья. Всего вам хорошего, увидимся. До свидания. И вам спасибо огромное за то, что при таком накале страстей вы приходите все к нам с разными взглядами, со своими сейчас трагедиями, травмами, обидами. И вы держите вот это каретное пространство. Это ну, такая высшая степень уважения к преподавателю преподавателям нашей школы. И я вам очень благодарна за то, что как бы вам не хотелось, может быть, сейчас что-то кричать или говорить. Я понимаю, что вы сдерживаетесь для того, чтобы сохранить наше пространство все-таки продуктивным, нужным и полезным. Спасибо вам огромное. Вы потрясающие люди. Спасибо вам.